Всем привет! Пришла еще посылочка. Э -э, с AliExpress, естественно. Заказывал сетки на окна в машину. Быстросъемные, не жесткие. Сетки есть жесткие, крепятся. А есть быстросъемные. Э -э, на четыре окна, получается, <клёпко> на магнитах должны, должны быть. Сейчас посмотрим. Так ну магниты есть, да, вот магниты внутри есть. Сейчас это пока распаковка, потом еще добавлю установку. Вот такого плана сетки. Получается вот такие сетки, если установить. <coughs> Внутри находятся небольшие магнитики, неодимовые. Держат хорошо. Они тоненькие. Их можно раздвигать как бы <coughs> в любую точку этой сетки вот я сейчас раздвинул попробовал вот так получается материал материал в принципе неплохой непонятно какой стороной ну я думаю без разницы если посмотреть они <coughs> неплотно прилегают то есть если открыть окно то естественно комары все будет залетать поэтому это не для того а вообще если вот так вот сесть и посмотреть ну вот внутри как бы вот так смотрится вот. что-то там видно на улицу но солнце я думаю не сильно будет мешать спереди спереди если не видно зеркал их можно подвинуть вот как бы отодвинуть, вот так сделать, как шторка. И, в принципе, ехать можно и так. То есть зеркало видно, солнце немного будет защищать. Ну а если оставлять машину, то полностью закрыть. И будет, ну, будет как бы темнее, чем было. Видео, <клево> ссылка на товар будет под видео. Переходите, смотрите. Что касается темноты, ну как бы видно немного, что это шторка, но в любом случае идет сильное затемнение. Вот так вот.